Здорово, зрители психфака Немиркин! Прежде чем начать, мы хотели бы поблагодарить вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Знаете ли вы, что некоторые ежедневные привычки могут повредить вашему мозгу? И речь идет не только о том, что они влияют на ваше психическое благополучие. Эти привычки тесно связаны с повреждением самого мозга. Это важно, поскольку поврежденная ткань мозга может сделать вас более восприимчивым к развитию таких заболеваний, как слабоумие и болезнь Альцгеймера, которые являются следствием снижения когнитивных способностей. Поэтому осознание некоторых из этих привычек может помочь вам снизить риск повреждения мозга на ранних стадиях. Итак, перед вами 9 вредных привычек, которые могут повредить ваш мозг. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для замены медицинского или профессионального диагноза. Если вы подозреваете, что у вас наблюдается снижение когнитивных способностей или любое состояние здоровья в целом, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Номер один. Слишком частое пребывание в темноте. Часто ли вы всматриваетесь в абсолютную темноту, надеясь заснуть, но не можете? Вам нравится оставаться в темноте даже днем? Недостаток естественного света может вызвать у вас депрессию, а это может негативно сказаться на состоянии вашего мозга. Солнечный свет помогает вашему мозгу хорошо работать. Без него ваш мозг не знает, когда и как выпустить этот сладкий-сладкий мелатонин. Поэтому, по иронии судьбы, слишком долгое пребывание в темноте приведет к тому, что вы будете страдать от недостатка сна. Номер два. Потребление слишком большого количества негативных новостей. Знаете ли вы, что средства массовой информации, которые вы потребляете каждый день, могут влиять на ваши эмоции, мышление и поведение? По словам психотерапевта Энни Миллер, постоянное чтение новостей может быть вредным, потому что постоянное воздействие негативной информации может повлиять на ваш мозг. Чрезмерное потребление негативных новостей может запустить вашу реакцию борьбы или бегства, что может негативно сказаться на вашем физическом, эмоциональном и психическом здоровье. Номер три. Громкие наушники. Знаете ли вы, что слишком громкое прослушивание музыки может быть вредно для вашего мозга? Хотя использование наушников для прослушивания музыки может быть удобным и расслабляющим. Громкая музыка в течение длительного периода времени может принести больше вреда, чем пользы вашему мозгу. Эксперты пришли к выводу, что громкая музыка может привести к потере слуха, что в дальнейшем может стать причиной ухудшения памяти. Номер четыре – социальная изоляция. Вы всегда избегаете общественных мероприятий или собраний. Последствия социальной изоляции могут быть довольно шокирующими. Помимо общеизвестных психических последствий социальной изоляции, таких как депрессия, существуют также потенциальные негативные последствия для мозга. Согласно исследованию, проведенному в 2012 году университетом штата Агае, хронический социальный стресс, такой как социальная изоляция, вызывает стрессовые реакции в мозге, которые могут сделать вас более восприимчивыми к инсультам. Номер 5. Слишком много экранного времени. Проводите ли вы много времени в интернете или социальных сетях? Слишком много экранного времени может не только повредить вашему психическому здоровью, но и разрушить серое и белое вещество в нескольких ключевых областях мозга, таких как лобная доля, где происходит обработка информации и мышление высшего порядка. Хотя в наше время практически невозможно полностью обойтись без технологий или социальных сетей, важно осознавать и ограничивать количество времени, которое вы проводите перед экраном. Номер 6. Потребление слишком большого количества сахара. Вы из тех, кто после долгого дня жаждет шоколадных батончиков, кексов или газировки. Это может быть связано с тем, что тяга к сахару – один из способов реагирования мозга на стресс. Но важно следить за тем, сколько сахара вы потребляете, потому что, по данным Веб, избыток сахара может привести к дисбалансу питательных веществ в организме, что в дальнейшем может привести к неправильному питанию мозга. Номер 7. Пропуск завтрака. Как часто вы пропускаете завтрак? Просыпаетесь ли вы в бешенстве или не чувствуете голода рано утром, пропуск завтрака может показаться привлекательным. Однако, по данным веб- это еще одна практика, которая может привести к истощению вашего мозга. Подумайте об этом. Когда вы спали, ваш организм провел без пищи около 8 часов. Поэтому для того, чтобы функционировать наилучшим образом в течение дня, очень важно восполнить все запасы энергии и питания, потерянные ночью. Номер 8. Вы почти не двигаетесь. Как часто вы занимаетесь спортом? Будь то плавание в бассейне или быстрая пробежка по утрам, физические упражнения могут значительно улучшить работу мозга. По словам Брока Армстронга из журнала The Scientific American, физические упражнения способствуют насыщению мозга кислородом и выделению гормонов, стимулирующих рост. Поэтому лишение себя этих преимуществ физических упражнений может затормозить развитие мозга и со временем негативно сказаться на вашем общем самочувствии. Номер девять. Плохие привычки сна. Вы спите достаточно или слишком много? Количество часов сна, а также то, как вы спите, может повлиять на вашу энергию, психическое здоровье, а также на работу мозга и память. Недостаток сна может негативно сказаться на вашей долгосрочной памяти и заставить ваш мозг работать в непривычном для него режиме. Аналогично, по данным FarmiWeb, сон с накрытой головой также вреден для мозга, поскольку нарушает поток кислорода между мозгом и телом. Присущи ли вам какие-либо из этих вредных привычек?